Уважаемые нижневартовцы, наш город продолжает борьбу с угрозой заражения коронавирусом. Я вновь обращаюсь к вам с просьбой соблюдать меры безопасности и не покидать без необходимости свой дом. Коронавирусная инфекция заразилась уже более миллиона человек во всем мире. Нижневартовск пока держится. И держится он благодаря вам, ответственным людям, понимающим всю серьезность ситуации. Абсолютное большинство горожан идет навстречу нашим усилиям. Благодарю вас за это. Но, к сожалению, есть граждане, которые пренебрегают требованиями. Никого не хочу пугать, но если вы оказались на улице, то должны назвать вескую причину. Иначе придется заплатить штраф. Ставить под угрозу здоровье наших горожан мы не позволим. Уважаемые предприниматели! Я прошу вас четко соблюдать все вводимые ограничения. За нарушение санитарных норм уже закрыты два магазина. Не будете следовать правилам, значит и вы будете закрыты. Сейчас другого выхода нет. Хочу развеять слухи о том, что якобы реальное положение дел скрывается. Уверяю вас, в наших общих интересах максимально информировать горожан об угрозе коронавирусной инфекции. Для этого мы и проводим онлайн-трансляции заседания городского штаба, где отвечаем на поступающие в прямом эфире вопросы. Работа всей команды городских управленцев предельно открыта. Обращаюсь к тем горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Если вам нужна помощь, звоните на горячую линию наши специалисты волонтеры сделают все чтобы решить проблему в это непростое время призывая всех жителей нижневартовска проявить свои лучшие качества стойкость доброту и оптимизм вместе мы все преодолеем берегите себя и своих близких